Говорит, сегодня поработаем до ночи, до полночи Я уже принес дрова вчера, надо их колоть О, привет, сова, добрая голова Сегодня опять будешь мне мешать? Ху, ху не сомневайся, дружище Ты мой полухороший человек, поэтому ты сегодня не будешь скучать Короче, ты меня молоком поил, ты ми мышек мне давал? Нет а какой разговор? Ты полухороший человек. Я очень добрая сова, правда, детишки? Да, совушка, ты молодец. Теперь мы будем тебя любить дважды больше. И теперь с этого момента в дупле...